Территория Отдельный вход Здесь начинается территория На территории несколько зданий я не знаю, что за будка. Здесь офиса на данный момент. они одноэтажное. Место для парковки. Сколько здесь машин получается? 5, 6, 6 машин. Я назовем площадь. Второе здание двухэтажное. Туда мы сейчас вернемся, сейчас покажу здесь, что находится. Это тоже все сдается. Так, это вклад это здание склада, на той стороне выход к Яузе и парку, по бутыи как говорят, здесь должен быть еще один выход на Яузе и на парк, вот здание Коммуникации подключены все. Вот а, нет только сейчас горячего подключения на. Ну, горячей воды. Отопление есть, горячей воды нет. Потому что дороговато они отключили. Но по факту тоже нужно все подключить. Значит, вторая площадка. Парковочные места. У нас раз, два, три, четыре, пять. Тут же на 6 машин. То есть получается парковочных мест на 12 машин. И. Дальше уже идет опять же здание. Материал чего сейчас.